Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии просто о социальных сетях. Сегодня я вам расскажу о замечательном сервисе. Да, сервис не новый. Не надо, пожалуйста, писать комментариях, что зачем об этом сто раз ролики снимать. Сервис не новый, но настолько классный, настолько качественный, что я не могу не записать о нем ролик. Дело в том, что сейчас появляются новые сетевые проекты, которые в принципе один в один копируют все самое лучшее из этого классного сервиса. Я говорю о сервисе OnlyWire. Вот я сейчас нахожусь в кабинете этого сервиса. Чем занимается сервис? Какую возможность классную он вам дает? Он вам дает возможность одним нажатием на кнопочку "Пост" отправить ваше сообщение в 50 аккаунтов в социальных сетях. Но это просто мега вещь быстро просто и качественно вот все кто занимается продвижением роликов прекрасно понимает сколько даже времени находится чтобы пропустить вот эти 13 социальных сетей которые вам предлагает youtube вот а здесь 50 аккаунтов одним нажатием поэтому не пользоваться этим сервисом конечно ну достаточно глупо сервис имеет как платный так и бесплатный аккаунт вам необходимо прости элементарную регистрацию в этом сервисе ссылка на сайт сервиса будет в описании данного ролика вот так вот сервис выглядит в бесплатном своем варианте то есть вам доступны 4 социальных сети или точнее 4 аккаунт я сейчас добавил 4 аккаунта в facebook и все на этом вся бесплатность закончилась если я сейчас попытаюсь добавить еще аккаунт для twitter посмотреть нажму на плюсик да и у меня выдается вот такое сообщение типа все халява закончилась вот занимайтесь апгрейдом своего аккаунта я сейчас Проведу оплату аккаунта, сделаю его платным, апгрейжу до состояния про и посмотрите, какая возможность у меня будет. У меня будет возможность постить 50 социальных сетей, точнее в 50 аккаунтов социальных сетей. То есть 25 тысяч постов можно делать, но это достаточно хво много, <laughs> мне хватит. Хотя этим аккаунтом мы будем пользоваться вот, членами нашей э группы. Для того чтобы рекламировать не ролики одного человека. То есть создавать такую правильную активность. Дело в том, что если вы все время рекламируете одно и то же, то роботы это быстро поймут и поймут, что вы рекламируете сами себя. А когда с одних аккаунтов вы рекламируете разные ссылочки разных авторов, то это просто замечательно. Значит, я сейчас нажимаю на кнопочку апгрейд и. Апгрейжу аккаунт. Значит, можно оплатить по месяцам, но это в итоге получается дороже. Видите, почти 10 долларов в месяц. А если оплачиваете сразу за год, то получается ну, в два раза дешевле. Значит, я оплачу за год. Я сейчас поставлю на паузу. Оплатить можно через карточку, можно оплатить через PayPal. Ну, вот на PayPal мне за каналы деньги перевели в Вот Сейчас я их потрачу. Значит, Я не прощаюсь. Сделаю паузу. И после паузы Вернусь, покажу, как выглядит уже платный аккаунт. Все, аккаунт оплачен. Вот так вот выглядит платный аккаунт OnlyWire. Посмотрите, все социальные сети доступны. Что вам сейчас нужно сделать для того, чтобы постить в эти социальные сети? Естественно, вам необходимо подключить аккаунты к сервису OnlyWire. Вот сейчас у меня подключены только 4 аккаунта для Facebook. Я сейчас буду подключать следующие аккаунты. Ну, вот, например, начну с Twitter. Значит, как я это делаю? Возможно, не лучший вариант, кто предложит. Другой вариант, буду очень признателен. Как я поступаю? Я в отдельной вкладочке перехожу на ту социальную сеть, которую я сейчас буду подключать к сервису. Вот Twitter, да, я перехожу на Twitter. Вхожу в учетную запись, которую сейчас буду подключать. Вот, ввел логин и пароль авторизировался в аккаунте, вот. я авторизировался в аккаунте Папы, его подключу к сервису, вот аккаунт Папы. Что делаю дальше? Возвращаюсь в OnlyWire, нажимаю на плюсик. Здесь меня требует ввести описание этого аккаунта, как он будет называться. Ну, назову Папа и нажму активация. Вот появляется сообщение, что сервис запрашивает разрешение к аккаунту, вы соглашаетесь естественно. Вот и смотрите, сейчас я Добавил еще один аккаунт Твиттера. Теперь, если я хочу сейчас добавить свой Твиттер к сервису, но ну, я я поступаю вот следующим образом. Опять же, кто знает, как это сделать проще, пожалуйста, пишите в комментариях, буду признателен Значит, я выхожу из аккаунта отца и вхожу в свой аккаунт, ввожу данные своего аккаунта и вхожу в него. Все, вот теперь я вошел в свой аккаунт. Что делаю дальше? Переключаюсь на OnlyWire. Нажимаю опять же на плюсик в строке Twitter. Опять же придумываю название. Вот так вот. И нажимаю активацию. Вот опять же нажимаю согласиться. Вот и теперь у меня подключено два Twitter аккаунта. Вот смотрите, 4 фейсбука 2 Twitter. Посмотреть, какие аккаунты подключены, вы просто нажимаете на ссылочку с названием соцсети, и вам показаны какие аккаунты подключены вот я точно знаю что один аккаунт в фейсбуке у меня заблокировали ольга ютубина значит если вам нужно удалить аккаунт которым вы уже не можете пользоваться вы просто отмечаете его галочкой вот и нажимаете на плохо видно <laughs> видную кнопочку "Delete". вот она под в первой строчке нажимаете "Delete" и данные аккаунты у вас исчезают. Вот сейчас у меня осталось три аккаунта Фейсбука и два аккаунта Твиттера. Значит, вот таким вот образом вы просто напросто в соседней вкладочке авторизируйтесь в соцсети, которые хотите подключить и подключаете. Еще раз скажу, что для большей эффективности, естественно, после регистрации необходимо оформить хотя бы элементарно оформить ваш профиль. Для чего? Потому что вы будете делать эти профили активными в них будет идти информация вот и чтобы вы получали живые просмотры чтобы люди могли вас находить в вашем профиле должна быть какая то информация о вас то есть профиль должен быть заполнен Значит, вот такой вот замечательный сервис всем его рекомендую в принципе потраченных денег абсолютно не жалко поверьте мне Сетевые проекты, не буду называть их названия, MLM, они просят по 50-100 долларов за месяц для того, чтобы выполнять практически те же самые функции, то есть постинг в социальные сети. То есть, да, возможно там более развитый функционал, но для меня вот возможности одним нажатием кинуть 50 социальных сетей это более чем. Спасибо большое замечательному сервису OnlyWire. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пишите в комментариях. Я все читаю, всем отвечу. Всем спасибо, кто досмотрел данный ролик до конца. Подписывайтесь на канал. С 5 февраля продолжаю проводить каждый четверг бесплатные вебинары. По заработку На YouTube буду, естественно, рассказывать. Вот будем обсуждать какие-нибудь курсы. Курсы эти вам будут раздаваться. Поэтому приходите. Опять же, ссылка на вебинары в описании видео. Всем спасибо. До свидания.